привет всем зрителям моего канала любителям распаковок красок сегодня я сделаю распаковку небольшой посылки из магазина арт-материалов просто мне захотелось потратить немного денег я заказал то чего у меня еще не было Сейчас вместе посмотрим. Здесь всего не очень много, но должно быть все полезное. Тройник, потому что я сейчас учусь писать маслом. Взяла такую фирму. Так, акварель. Неаполитанская телесная, фиолетово-розовый хинокридон, дюны, жемчужно-серая и сиреневый хинокридон. Наверное, хинокридонов в аквареле у меня полная коллекция. Так, из масла кое-что взяла. Небесно-голубая. Почему-то сейчас я в тех мастер-классах, которые смотрю, постоянно ее используют. Хотя, по-моему, это э, цирулиум с белилами. Но используют именно как небесную голубую. Не знаю, может быть, в этом есть какой-то смысл. И я хочу попробовать. Э, так, кадми желтый светлый. Я взяла в прошлый раз с Кадми все желтые в маленькой упаковке, так как не знала, какой мне больше понадобится. И светлый заканчивается быстрее всех, так как он самый популярный. А темный и еще какой-то средний, по-моему, пока они еще даже половина не использованы. И фиолетовый хинокридон, так как он дает, по-моему, чисто фиолетовый цвет в смесях. Не мутнеет. Еще какая-то упаковка. Тоже масло. Фиолетово-розовый хинокоридон. Он должен чем-то отличаться. От фиолетового, наверное. А, это акварелька небесно-голубая. Вообще я пользуюсь акварелью в кветах. Но небесный голубой я почему-то не нашла в кювете и купила в тубочке. И красный хинокридон, он же мадженто. Красного я использую в смесях не так много. И в чистом цвете тоже сейчас в масле мало использую, поэтому взяла маленькую упаковочку кисточки. Так, вот это вот фирма. По-моему, это живописные кисти. Кажется, да. Мне нравится то, что у нее ручка приятная такая, лакированная. У меня уже есть другие кисти, и я попробовать решила синтетику тоже. Классная синтетика. А вот эта кисть. Вот они, живописные кисти. Я их покупала несколько лет назад для того, чтобы водными красками рисовать. Гуашью собиралась. Но сейчас я попробовала их в масле, и они очень-очень здорово делают размывки масляные, растушевки. Поэтому я купила себе еще одну, чтобы использовать ее. Одну для, допустим, холодных цветов, другую для теплых, чтобы цвета не мешались. Вот из той же серии. А, я вспомнила, что это за серия. Это серия альбатрос. Вот, у них есть такие кисти на лакированных ручках. Тоже синтетика. Это маленький номер, восьмерочка. Для той же цели взяла, чтобы были для теплых и холодных цветов. Так, а это цветы. Сейчас посмотрим круглая что-то я хотела, по-моему, маленький размер. Это, я не знаю какой. Троечка, может быть хотела и троечку, не помню. И второй номер. Ну, раз заказал, значит, они мне нужны. <laughs> Не помню зачем. Так, еще что? Еще палитра. У меня есть такая палитра. У меня есть такая палитра большого размера, и я заметила в ней преимущество в том, что есть бортики, и также она легкая, просто палитра большего размера. Я хочу ей пользоваться, когда я начинаю картину, когда я делаю подмалевок и раскладываю основные тона. И, например, на протяжении долгого времени ее в руках держать тоже становится тяжело. А вот эту маленькую буду использовать, когда уже дорабатываю картину. Вношу какие-то тона, полутона. И, кстати говоря, удобно пользоваться вот ячейками. Краски остаются чистыми, те, что выдавлены здесь внутри. Ну, а этого поля, надеюсь, будет достаточно, чтобы смешать там 2-3 оттенка. Разложим красочный натюрмортик. Так, и осталось всего пара вещей. Это масляный грунт на картоне. Я слышала, конечно, критику в отношении грунтованных картонов. Но я попробовала сама вот этот масляный грунт. Я заказала одно время, наверное, фирм 4 или 5 картонов. Все какие нашла для того, чтобы учиться. И, честно говоря, масляный грунт на меня очень хоро хорошее впечатление произвел. Такие мягкие маски можно делать. Он очень хорошо разносится. Я имею в виду масло. И вот картину, которую я сделала, я хотела продолжить также рисовать на масляном грунте. Я взяла немножко другой размер. Мне очень нравится. И он не втягивает краску. Я взяла два таких картона. К тому же мне нравится то, что здесь нет эффекта плетения, как в холсте. Иногда мне это мешает почему-то, не знаю. А здесь довольно все. Сладко. И краска хорошо цепляется. Хочу попробовать поскорее его. Здесь, по-моему, все я уже показала. То есть небольшой такой заказик был. Если будет еще что-то интересное, то, наверное, тоже сниму видео. Благодарю за просмотр. Всем пока!